Тренировочный рейд клана. До плановых технических работ 13 июля. В период проведения ивента снижено количество ключей и иного измерения, которые требуется для клановых рейдов. За убийство рейдовых боссов награду дается двойное количество сундуков славы и иного измерения. Тренировка единства группы. До плановых технических работ 13 июля. Период проведения ивента количество опыта и аден, полученные в групповых подземельях, увеличено в два раза. Еженедельная поддержка тренировок До плановых технических работ 13 июля. Период проведения ивента каждый день в 12 часов по почте выдается награда для тренировок. Награды будут выдаваться только в течение 3 часов. Поэтому обязательно заберите их из почты вовремя. Также не забудь апнуть новые соски, которые появились в разделе печать души. Потому что я когда-то давным-давно бегал, так наверное недели две, а потом кто-то случайно написал, как там соски, насколько апнул, я такой в шоке. Как всегда, ты можешь видеть график ивентов. Если тебе была полезная информация про ивенты, Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, что бы ты еще хотел бы видеть, и новшества Влад 2, чтобы я мог делать для тебя контент.